шоколадный Порше, шоколадный мотоцикл, шоколадные деньги, инструменты, елочные игрушки, даже шоколадная клавиатура. Если вам нужен интересный, запоминающийся не просто съедобный, а вкусный подарок, стоит заглянуть в фирменный магазин шоколадной фабрики «Конфаэль». Здесь в любое время выбор огромный, а уж к Новому году компания подготовила сразу две специальные коллекции – «Предчувствие праздника» и «Новогоднее настроение» в красной алой коллекции есть безумно вкусные новинки конфет маэстро малинур э, ну как вы понимаете из названия с кисленькой малиной вот и э, есть интересные подарки такие как шоколадные часы например которые действительно ходят и в в конце праздников их можно просто съесть. В коллекции зеленой представлены новогодние игрушки, которые можно повесить на елку. И много-много новогодних подарков для детей, взрослых, коллег и просто друзей. В «Красной коллекции» героем у нас стал вот такой вот кролик с часами, который напоминает, наверное, всем сказку «Алиса в стране чудес» Загадочный – Это шоколадный диск из белого шоколада. Вот такой вот необычный миленький комплимент. У длинноухих зверяков теперь звездный час. Ведь именно с ними у нас будет ассоциироваться весь следующий год. Поэтому кроликов и зайцев на полках множество. Но ну, а коль скоро на вкус и цвет товарищей нет, на выбор предлагают и цвета самые разные, и вкусы, какие хотите. Ну в этом году символ года кролик, поэтому у нас они представлены в фруктовых вот таких вот ярких цветах. Яблочный, зеленый апельсиновый, оранжевый, ну и, конечно же, классические вкусы и цвета – это горький шоколад, белый и молочный. Для особых случаев можно заказать шоколадный портрет, ну или пейзаж. Сюжет целиком зависит от вашей фантазии. Например, вы очень хорошо знаете человека и знаете, что у него есть любимая какая-то картина, которая ему, которая ему очень нравится. Ее можно нарисовать на шоколадном белом холсте настоящими шоколадными цветными красками. Подарки очень приятно получать, но вот выбирать их для многих из нас настоящее испытание. А фирменные магазины фабрики Кенфайль позволяют с честью через него пройти. Да и вообще хороший подарок сам найдет своего адресата.